Доброго утра, дня вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Дэл. И. Эфисэ! Да, и собственно говоря, мы в Ultimate Chicken Horse отправляемся на карту, где у нас есть знак вопроса, который нам что-то должен дооткрыть. Ну-ка, Так, А эта карта у нас мельница я ай, ай. бы еще попал хоть раз На карту с первого раза Сразу ясно, я буду победить Да-да-да-да-да Будешь победить Я знаю, что ты будешь Да блин, а мы туда доберемся вообще? О! Самолет Ну блин, ну хз а чё не дают ну, короче, вверх сразу пускать? Сделаю невозможным забраться вот сюда. Эй, жестко, жестко, жестко. А я тогда. А я что сделал? О, смотри, там какая-то дырка. Он такой будет. Он будет пускать выше, да? Ну, пускай Посмотрим сейчас. Взлет готов. Так, надо нам. О, Оп, смотри, какая идея! Прыгать будет. Тогда вот здесь где-то ставь, да? Нет, надо ниже. Ну ладно. Не так, вот так где-то. Ну давай, окей. Так, ну полетели. Куда ты полетел? Ты как туда забрался-то? Ты мне понятно? А ты что дальше будешь делать? Понятно. Ничего ты дальше делать не будешь. Я за тобой. Так. Ты. У нас есть тут, смотри, подарочек. Вот можешь как-то к нему это. Надо к нему идти. Да. О, это будет капец. Так, надо к подарку. Так, где ты там, вот тут проходил, да? Вот тут Да? Вот тут совелся. А теперь не будет. Да, блин! Теперь тебя будет избивать шайба. Ты хочешь еще что-то сделать? Оба, но да, я... <смех> <смех> ну, я хотя бы прошел эту хрень. Это, я... ой, ой, ой, ой, ой, я дальше не знаю, что делать, короче. Поэтому буду делать вот так. <смех> Я Эээ... хотя бы не умер от шайбы. <реш> да. Так что ты там? Сурово, все. Суровый. Ну да. Ну да. Ну да. <реш> а как ты хотел, <реш> <ФСР>? <реш> <реш> Не надо этого. Тут <реш> шайба! Не надо, так не надо. Елки зеленые. Там будет, короче, вот так все делаться. Смотри, вот так. А что так будет, если разместить? Ты серьезно хочешь подпрыгивать рядом с этой хренью? Да. Я хочу попробовать. Ладно. Попробовал. в следующий раз. <сли medida avez> <photoshop> да да да. хватит меня. Ну ты. Ну что это такое? Ну что сегодня день-то такой хороший? Жестко. Так, эта хрень передвигает. Понятно. Да, эта хрень передвигает, и больше она не передвигает. Так, тут вот как-то я через две штуки делал. Ага. Mm. Давай, Я вот даже вот не знаю, поставь. что делать. Поставь вот нам вверху, чтобы подарок забрать. Ну давай, вот так. как вот. Ну вот так. Так. А чтобы жизнь медом не казалась? И чтобы попроще-то не было ни хрена? Только вот вопрос, куда? Ай, ну ладно, значит будем крепить куда-нибудь, куда-нибудь, ну куда-нибудь, эх, никуда. Не придумал я куда. Твою жизнь. Ну зачем ты это сделал? Ну объясни. Как... Понятно. Нашел, да. Я нашел финиш. И ты нашел финиш. Нашел его. Зачем ты его поставил? Мы хотя бы туда запрыгивали. Туда не допрыгли. Эй, Козьоль. Ну вот. Не будет тебе лестницы. Она будет вот здесь. Все. Я не знаю, как мы будем запрыгивать, мне пофиг. Ой, ты серьезно? Ну и как мы будем это делать? В смысле? Ай, вот ты... дверь откроем. Да, окей. Дверь откроет. Дверь откроет. Да, нет! Понятно? Я дверь открыл. <связываю> Молодец, <связываю> я улетел. Все было очень быстро. Так, ну я знаю, что надо сделать. Ой, капец. Надо, чтобы медом было эй, здесь помазано. Эй. Вот так. Отлично. О -о -о -о -о -о, это будет мастья. Тик. На всякий случай. Ч ⁇ Ч ⁇ это? Ч ⁇ за видел, хрень? Ч ⁇ ты сделал? Ч ⁇ ты сделал? Это что за песюн? И как... Как дальше-то быть, я не знаю. Да хватит меня мять! О! Подожди. Да чё я? Ой. Улетел, понятно. Подожди, а как реально? Она не в ту сторону, бля. Подожди. Скатился! Тебя прокатило до твоей же любимой шайбы. Да. В путь. Ладно, медкомпомаш. Все пройдет. Все пройдет. Все пройдет, да. Во. Я не знаю, зачем я это сделал. Без понятия. Сейчас будет весело. Ты же понимаешь, что это капец. Не, мы здесь не запрыгнули. Дед! Дед! Ты посмотри, куда я пробрался в итоге. Да. Ой, жесть! Ой, жесть! Ой, ну я хотя бы спрятался. Так. Кто туда сообразил, О чем мне ничего не дали? Это была ловушка. Ничего не надо. Это была скрытая ловушка. Да, чья вопрос так? Моя. Так. Твоя? раз твоя значит будешь платить <свят> так ну чтобы до шайбочки <свят> зачем ты туда эту хрень поставил ты мне объясни просто ладно да я тоже просто пока просто. она будет ломаться у нас будет время пробежать Но я надеюсь что это так сработает <свят> <свят> сработал <свят> <свят> <свят> Оба. Отлично. Нет. О, вот это я по таймингу сейчас зашел. Твай! Короче, тебе не нравится то, что я построил, да? Да. Почему вот мне... Мне можно здесь объяснить, почему <с это так работает, почему это не работает по-другому? работала смотри <свист> на пятый раз удар ну за, за подарком мой не подарком. нет я в следующий раз уже пойду <свист> за подарком <свист> ловушка <свист> да Но я схожу за подарком ты не волнуйся я просто хочу себе тогда уже построить прямиком дорогу в рай откуда я боюсь упасть от отсюда я боюсь упасть Ну, ты поставь дорогу в райта до конца. Страховка. Так, а теперь продолжай. А, не, ну давай тогда, что? чтобы все было хорошо. А, на дверь финиш, на финише хочешь дверь. поставить, да? Так, ну а я хочу, короче, себе варианты. Так. Да! Вот это теперь я сейчас хочу вернуться. Упал, Подожди, а что там стало дуть жестче? Я не пойму. тот культилятор. Давай, давай, давай. Подожди, а тут что у нас? Цветочек. Так. Давай, давай. Привет. Прощал в дверку, да? <свист bands> Смотри, какой я тебе Подожди, а это, это хрен то не убьет меня никак Ну Пока еще нет. О, очки у тебя. Угу. Да? <свист> <свист> ты молодец, чуть не сдох. Подожди. А чем мне сдаться предлагает Тихо. Да потому что что ты там хочешь сделать? Скажи мне. А, вот так ты хочешь? Эй, я не могу! А вы? Еще она то есть раунда меня раунда. догнала сама? Да, она тебя догнала сама. Эх, то я смотрю не могу ничего сделать. Думаю, так, ну, за... надо короче тебе усложнить. Да. Не надо ничего усложнить Не, очень хорошо. Хорошо. Ну будет еще лучше. <гас> <гас> <гас> Куда я это поставил, блин! А я не знаю, зачем ты. Так. Шайбы будет поливаться ай. водой? Да, шею буду и дальше Как же это было, Я упростил. Ладно, усложним. Тут же усложним. Просто тут же усложним. Так, как бы нам ее так поместить, чтобы она... А, ты вот так хочешь, да? Ну диск не попробуй. Угу. Вот так. Да? Много деревяшек. Вот так. Хорошо. Вот так ты... Я не знаю, что тут будет. Ой. Съели метку. Ядренный медок получился. Еще два раунда осталось. О, моя любимая! Телепорт. Отдадут Подожди, я верну шайбу. Штуечку, нет? Я верну шайбу. Дайте телепорт. Жмотики. Так, а монеточка будет вот здесь, вот вот вот здесь стоять. Так, это что у нас тут ездит? Ну пускай ездит. Опа, оп, оп, оп А меня убило уже? Как ты это сделал? Медок же в тебя попал! Блин. блестящий. Я отпрыгнул от цветка и попал. Ты прошел блестяще. Не, нужно сделать просто непроходимую хрень. Поэтому я сделаю все, чтобы ты не прошел. ФСР, ты не пройдешь ну и я тоже но мне уже не важно так. ты понимаешь насколько это больно то что я сейчас поставил а ты вот так значит теперь хочешь да ты хочешь, что она тебя зажать может ход ты зря сюда лестницу ставишь тебя лестница зажмет я вижу Э, в смысле? Хорошо, хорошо, мистер ФСР, хорошо. Ты хочешь ход конем? Он будет тебе. Как бы так сделать, чтобы все было по красоте? Ну вот так. Ты хочешь проходить, да? Покажи, класс. Да нет, нет, нет, нет. Она меня просто раздавила. Это, знаешь, это было бессмысленно, да. Давай. Если ты каким-то макаром это пройдешь. Ты... Ни хрена, ни хрена, ни хрена. Да, блин, чертов Чертов медок, да, я понял, чертов медок. Бля! Я прилип. Я супер белка. Это был еще более клево. Капец. Ну, если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, получать уведомления о новых видео, оставлять свои комментарии. Ну а с вами сегодня был Делл и... пум пырум пырум пырум пырум Да, в общем, всем удачи и всем пока.